Вынесли баллон, пускаем газ. Газ спустится там. Надо будет вот этот вентиль попробовать открутить. Что сделали? В общем, положили баллон. Берем газовый ключ. Он тут крестит у меня, еще вот так вот делает. Баллон рабочий, там ну четверть баллона было, пришлось вылить его, так как надо сделать печку. В гараже очень холодно. воды Пропановской ну, в общем как-то вот так вот вот так вот открутили есть... все ничего нету это мы заливаем воду делается это так бутылка с водой стоит я уже залил не стал показывать потому что Потому что почему? Надо было вот так вот стоять и попадать в это маленькое отверстие. Потому что если не попадаешь, воздух не выходит и короче вода просто брыжит, летит. Короче, вот стоял вот так вот. Я буквально больше получаса и набирал воду в баллон. Наливал я вот такие бутылки. Короче, две бутылки, но ну, не хватило, еще надо. Баллон 50-литровый, поэтому... Так, ну вот, баллон мы наполнили водой. Вот, короче, думал-думал, как тут этот, дверку эту сделать. Ну, короче, решил обрезать здесь, а здесь, короче, по кругу брякну. Так что вот так вот. Ну вот, закончил. Как и говорил, отпилил так. В общем, некоторые сразу сюда петли варят. Я не стал. Потом. Если что, вот так вот мы обрезали его. Надо вот эту штуку, короче, вырезать. До заглушку поставить. Сейчас пойду воду солью. Ну и все. Баллон обезврежен, Не взорвется. Поэтому теперь можно с ним делать все, что хочешь. Вот здесь вот у меня было вот здесь у меня было кольцо э, прихватки. На три прихватки сделано. Я эти прихватки срезал молоточком. Блинц. Вот, это, вот эта штука у меня Отлетела. Как ее туда вытащить сейчас? Пока не знаю. А дальше посмотрим, как разобрать. Вот мы ее вытащили, пропилил, сделан отпил. А она вышла. Сейчас здесь отпилю и заглушку приварю. Я тут подумал. Вот я отпилил вентиль. Думаю, наверное, все-таки здесь сварка. И сточу эту сварку, попробую выбить эту бабушку. Почему выбить? Потому что здесь она, вот она стоит. Это вентиль, это бабушка эта. Сварка только здесь, поэтому сточу и уберу. И, э, на работе сделал вот такую штуку. Ну, типа поддувала, что ли просто из трубы там внутри приварил гайку сюда мне надо пружину поставить ее будет зажимать то есть ну, нормально будет открываться ну и поставим ее сюда пусть она тут стоит вот так вот, так вот у нас получилось Ну, в общем, что я не дорезал. Просто молоком брякнул. Она пошла. Поэтому все. Ай, горячая. Ну, все, эту штучку сейчас сюда приварим. Сейчас зачистим, приварим. Будет отлично. Это крышечка моя. Пытался ее зачистить. Что-то думаю, пофигу. Сначала обожгу, потом зачищу. Сейчас здесь вырежу отверстие. Резать буду сваркой. болгарка я такие кружечки не умею вырезать. Поэтому сейчас сваркой бряхну И приварю вытяжку. Ну, вот так вот обрезали. Сейчас будем варить. Сейчас зачищу и заварю. Вот такого вот козла мы сделали. Такие вот ножки я приварил. У меня были. В чем что сделали? Нашли тут центр, короче. У меня есть ниточка такая. Пробил. Здесь сейчас. Так, у меня 89-я труба. Сейчас здесь также сваркой вырежу. Ставлю туда трубу и приварю ее. Ну вот, приварили трубу. Ну, трубу я отрезал 300 миллиметров, разделил пополам. Здесь приварил. Сейчас покажу, Эх, как. Так. Вот у меня на пол баллона труба торчит. Ну что, прямое пламя не шло. Видно? Видно. Все, продолжаем. Печечку. Что еще хочу сказать. Когда резал отверстие, вот трубу, трубу примерил, все нормально. Пока резал трубу по размеру. Бак, видимо, остыл. Металл сжался. Что тут? Стенка 3 миллиметра, наверное, если не меньше. Я не знаю, насколько хватит этого бака. Ну, посмотрим. В итоге трубу начал обратно вставлять. А она у меня не влазит. Пришлось немножко подзабивать. То есть, ну, гуляет она. Походу будет это при нагреве ее расширять, досужать при остывании. Так что, ну, посмотрим. Я тут увлекся. В общем... Сделал такую штуку, это у меня будет переходник, как я его сделал, Вот тут видно, сейчас покажу, болгаркой разрезал, разрезал, короче болгаркой порезал, ну и согнул эти части, лепесточки, вот с этой стороны я уже зачистил, Получилось вот так вот, так вот не видно, но немножко под конус, чтобы у меня труба сюда у меня труба встанет. Вот так вот, здесь я ее обворю. С этой стороны у меня труба будет в печку вставлять Так, вот мой козел стоит. В общем. -то... Это будет выглядеть примерно вот так вот. То есть вот она. Вот так вот будет стоять. Приблизительно. Для чего это? Ну, чтобы, в общем, этого козла вытащить оттуда. То есть здесь я варить снизу не буду, приваривать его. Дым все равно уйдет. Тут вот я трубу подготовил, за засунул. Здесь я обрезал. В общем, все ужасно. Труба была полностью... Так, вот такая гнутая, короче, буква Г. Ну вот пришлось ее там вырезать. Сейчас покажу. Вот видите, сколько швов. Вот я ее выправлял. Ну все, это вот... Усунут этот уголок еще мешает пилить наверное, нет. Я приварю к уголку. Вот здесь вот у меня будет козел стоять. Не знаю, посмотрю, как из этого баллона отопиться будет. А, как я уже говорил, металл тонюсенький. Ее вести будет при нагреве. По-любому. Вот тут у меня там кусочек трубы стоит. Так что вот. Вот такую штуку мы сделали, в общем. Сейчас приварим ее. Вот так вот я поставил козла этого, бля. Потом подберу что-нибудь нормальное, чтобы стояло. Я так подложу, чтобы высота была у меня. Чтобы его вытащить можно было. Ну и только вот трубу. То сейчас втыкану, сейчас заварю ее. Вытащу ее полностью. Здесь заварю, это я подогнал. Ну и все. Сейчас прихватки сделаю. Печку вытащу. Трубу достану, обварю. М можно так обварить, но неохота там ковыряться. В общем, вот так вот. Все-таки не стал я ее доставать, вытаскивать. В общем, так заварил. Все, в принципе, готово. Сейчас пойдем на улицу, трубу, вытяжку сделаем. Ну и... Расскажу цена вопроса, сколько это все стоит. Какая печка. Ну и, соответственно, время, которое я затратил на нее. Вот такую трубу мы сделали. Дынь -дынь -дынь -дынь -дынь -там, там Заморачиваться не стал, там Засяпеть. Показать. Ну, в общем, вот такая вот. На, полтора метра где-то высотой продолжаем мучить козлика нашего приварил такое вот крепление хаха -ха. здесь у меня зазор получился ну сейчас ручку буду делать закрывашку посмотрим как-то убрать ее надо в общем ну еще че я тут Подумал, короче. Сделать вот такие вот штучки туда. Ну что металл тонюсенький. Что-то я думаю, блин, он прогорит махом. Ну и плюсом, не знаю, вентиляшка будет продувать. Ладно, на прихваточки сделаю, если что, уберу. Вопрос только в другом, как это убирать. всю залу там эту ну, всякую, которая сгорит. Ладно, посмотрим. Ну все, ребята, закончил я свою печку петельки так вот поставил пружинку все то есть она у меня плотничковая не туды мне сюды но я еще сделал ее вниз чтобы она там никуда не убегала ну и сделал вот такую вот ручку Та по красоте я заморачиваться не стала топичка она нахрен так -то. красота тут мне не нужна поэтому приварил такую фигню Здесь у меня гайки. Ну, то есть гаечку приварил сюда. Просто болт, сюда гайки. Шайбу. Шайбу приварил к дверце. И с той стороны шайбочка, чтобы она у меня... Ручечка вот эта вот не отваливалась. Так откручивается. Вот ручка. Болтается, да, вообще срать, на Колосники там приварил. С одной стороны, ну, посмотрю, мало ли что, так это, Ну, блин, одна отвалилась, сейчас говорю. Вот-вот сварщик, блин, и биомать. Так, по той палочке-то я тут наговорил на себя, и, оказывается, ее просто забыл приварить. Просто лежит. Видите, даже сварки нету. Так что вот, сейчас приварю. Ну а по зазору у нас вот так вот она закрывается. Но когда я ее хлоп сюда закручиваю, зазорчиков нет, стоит вообще плотненько. Сейчас будем топить. Ну и что хочу сказать, подведем итоги. Баллон у меня был. Рабочий, я им работал. Но у меня их два, поэтому один решил сделать. В гараже холодища. Э -э. Вот эту штуку я сделал на работе. Просто труба, что, гайка, болт и пластинку. Там дырочку просверлил. То же самое налепил всякой дреней. Да и все. Так, по петле. В общем, она стоит 46 рублей. В СОМИ покупал. Ну, эти болтики, гаечки, что они у меня валяются, ничего нету. Ножки тоже на работе взял. Ну, можно приварить вообще все, что хотите. Он те же трубы приварил, да и будет стоять. Ну, если красиво хотите все сделать, конечно, надо постараться заморочиться. Трубы... Ну, трубы у меня тоже э, попросил там у начальника он мне выделил и то это бушные э, обрез короче вот они такие вот по 400 миллиметров вот я их сваривал э, ну труба тоже практически за банку кофе не обошлась то есть все печка у меня готова э, что еще здесь надо сделать ну, цена вопроса получается, что, 46 рублей я потратил. Ну, на дорогу то, что съездил. Ну, электроды, скажем так, да? Затраты вот Электроэнергия. Ну, короче, можно перечислять и перечислять. Сейчас ее протоплю. Здесь, наверное, краска по-любому все облезет. Потому что вот я пытался зачистить. Ну, что-то хреново как-то она сходит. Поэтому сейчас потоплю, посмотрю, если краска отлезет. Печку опять разберу. Ну и почищу ее все. Э, куплю. ну Трубу я, наверное, грунтовкой покрашу. Обычной. Чтоб так уж более-менее смотрелось. Ну а сам бак, не знаю. Есть краска. Да красок куча вообще там. Всяких жаростойких. Покрашу чем-нибудь. Потом, если что, покажу. Ну и что. Приступим к топке. Дров у меня нету. Купил вот такие брикетики. Описание было там, супер сгорание, никакого пепла, ничего нету, сейчас будем пробовать ими топить. А, цена вопроса вот за такую упаковку 100 рублей, так что думаю недорого, сейчас посмотрим как они будут гореть. Ну, ладно, решил не поленился, думаю пойду все-таки покажу вам трубу которую мы сделали. По ней я не стал ничего делать, потому что у меня товарищ был. Надо было помочь мне. Поэтому быстро все делали. та -дам! Вот она, моя труба. Фигово видно, да? Даже вылезла эта сварка, где я выправлял. В общем, что я хотел здесь сделать? Вырезал вот эту часть. Сейчас, может, так попробую. А, бесполезно. Вот эту часть вырезал под 45. Думал, здесь также сделаю под 45. И стыканую ее. У меня, получается, она бы уперлась. Пришлось... Что делать? Вот эта часть, которую я вырезал по 45, просто перевернул, и у меня получилось здесь отверстие. Ну и, соответственно, ее просто пришлепали сюда. И приварили. Так что вот так вот. Труба у меня получилась выше кузырька. Поэтому тянуть вроде должно нормально. Вот, решил зажечь печку. Показываю вам первый раз все это дело. Вот этот брикетик. Короче, вот он так пытается разгореться. Это я еще розжигом набрызгал туда. Что-то нифига не горит. Ладно, сейчас. Может, раз... ну, он разгорается вроде. Что-то. Ладно, сейчас посмотрим. Что еще хочу сказать? На улице минус 7. У меня в гараже, ну это домашний градусник Ну, пофигу, короче, минус, минус меньше нуля, в общем Сейчас посмотрим, как он разгорится Как вообще будет греть Ну что-то там пытается Если Это как-то хреново, он горит Надо было досок, наверное, сначала накидать Ладно, посмотрим ну, смотрите следующее видео. Продолжение. Вон он стоит. Замена глушителя. Так что забыл сказать. Делал я ее три дня. Ну, по времени у меня так получалось. Почему? Чтобы баллон наполнить водой, получается ушло полтора часа. Плюс Плюсом следующий день, часа 4, наверное. Это я ее врезал, подгонял. Ножки эти приваривал, трубу ту приваривал. <coughs> Следующий день, часа тоже 4 или 5, это я занимался трубами. Трубой. Ну, вот, сегодня получается даже уже четвертый день. Это вот крышечку я туда делал. Ну, вот так вот как-то. Слушайте, ну печка вроде жарит, у меня все капает, вся стена он мокрая, все оттаивает, все бежит, тут у меня лед, скоро она, она тоже оттает, Он, если вам видно, блестит, это все во льду. <coughs> есть захотел, армейский сухпайок взорвал, думаю надо поесть, вот такая там еда есть. Тут всякая фигни, короче, у есть. Сейчас поедим, продолжим. Ну что могу сказать? Перекусил я тогда нормально. По поводу печки краска так и не облезла, Но как была, так и осталась. И когда я ее зажег Тут пепла сколько осталось. Еще почистил чуть-чуть. В общем, вся она обжигалась. Эээ, там, не знаю, милая Там буквально полчаса у меня весь гараж был. В дыму. Аж глаза ела. Ну, через полчаса обгорела, Вроде начало нормально. Топиться. Печка вроде сам бахта горячими сильно нагревается. Надо на трубу сделать заслонку. Если топить этими брикетиками, заслонку закрыла, она будет топиться. А так, в общем, после этого 4 часа я еще находился здесь. А оттаяло только пол гаража. Гараж не утепленный, поэтому он промерзший. Никогда его здесь не топили. Здесь не было такого, чтобы тут было тепло поэтому он весь промерзший до того здесь яма у меня есть они там все же все во льду ну главное что у меня на потолке здесь все оттаяло вот ну, как-то так что по печке тяга у меня хреновая не знаю почему не знаю почему вот эта труба. В общем, я думаю, ее. Вот сейчас, сколько она стоит наполовину этого, я обрежу по Бринкому. Посмотрим, что стяга. Если что-то пойдет не так, придется, наверное, здесь переделывать. Либо здесь вырезать ниже. Посмотрим сейчас. Сейчас, в общем, вырежу эту трубу. Половину. И попробую еще потопить так купил я брикетики вот такие какие-то другие они подороже как я говорил дров у меня нету поэтому будет брикетиками пока эти 140 рублей стоят вот эта упаковка так что еще хотел сказать э -э Пока она у меня 4 часа, эти все брикетики я за 4 часа ухайдакал. Температура у меня поднялась только до плюс 6. Но ну, все равно тепло, конечно, у печки вообще хорошо было. Ну, допустим, у ворот очень все печалька. Вот такой лед у нас тут. Замок вообще там ужасный. Шторки есть, но... Но, но ничего не помогает. Ну что, протапливать надо. Конечно, печка не супер. Здесь будет еще одну сделать, там, не знаю. Что для отвода тепла было, чтобы побольше берелась материалов. Ну, пока как-то так. Не знаю, в дальнейшем, может, сюда трубы делаю профильная труба в общем загибаем ее сюда чик чик да не знаю три штучки взять загнуть чтобы побольше было отвода тепла ну или трубы эти сейчас приварю сюда сбоку наверное так и сделаю в общем как-то так ну что для гаража думаю пойдет сейчас в общем отрежу эту трубу может приварю эти трубы и Новыми бригетиками не потоплю. Ну, что могу сказать. Отрезал я трубу там. Сваркой. Вроде тяга получше стала. Причем даже отсюда. А сейчас даже покажу вам. Если будет видно. Ну, так вот. Примерно. Он затягивает. Видите ну, как. тяга пошла О, новые брикетики закинул хрен знать как они там горят и дали как ну блин вот эти брикетики наверно получше будут От них жару побольше прошло полчаса часть стена еще сырая Ну, зато температура у меня на моем суперском термометре уже нолик. На улице минус 14. О, да, прошло полчасика. А вот она. Ну, печка работает, греет. Это лучше, чем тратить электроэнергию. Потому что наши электроприборы жрут энергии дофига. Ну и стоит она дороговато так что так наверное, все-таки дешевле ну на раз приехать что-нибудь в гараже поделать 100 рублей потратить на дровишки я думаю не такие великие деньги поэтому зато тепло будет ну как бы все вот такая печь у нас сделана своими руками в гараже имея только кисуарки ну, так что там сварочник у всех наверное есть практически кто занимается этим и будет делать так что все всем счастливо всем пока